Я с сестрой сидел, смотрел на свинку Пеппу. Потом я пошел в туалет. Я открыл дверь и увидел что-то невероятное. У меня в туалете сидел папа-свин с собственной персоной. После этого я аккуратно прикрыл дверь. Все, Потом я закрыл дверь на ключ. Потом положил ключ. Потом положил ключ на ключи. Потом закрыл все эти ключи ключами. Потом все эти ключи я закрыл рукой. Потом поднял руку. Ключей не было. Нет ключей, нет проблем. Того, что я закрыл дверь, этого недостаточно. Поэтому я под двери и положил два тазика. Надежным. Потом я повернулся и увидел опять свинку Пепу. Я хотел сбежать, но около двери стоял Джордж. Фу, я хотел сбежать в ванну, но я подскользнулся и упал. Я сейчас спал? Фу, больше никакой Синки Пеппы. Короче говоря, синка Пепа в реальной жизни.